Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Тилька... Ой, Тилька Плей. Тилька Плей. Настолько Тилька уже забыла про свой канал, что это теперь канал Тилька Плей. Сегодня у нас будет обзор на игру Грэнни, а Роблокс Адская башня, будем играть в Among Us и вообще обучите меня Викит Вимс в Симс. Короче, сегодня мы с Лизунькой будем снимать адвент календари на мой канал Тильняшка. У меня будет шоколадное чудо от Икея, а у Лисы гигантское чудо из золотого яблока. Я не знаю, что это на стол 6 тысяч или 7, 8. Но здесь написано, что тут 24 сокровища Арктики, ребят. А у меня ничего не написано. У меня нет никаких сокровищ, расходимся. У тебя даже цифра 1 не... нету. У меня даже, кстати, нету цифры 1. Забавный факт, да? Но, скорее всего, это как раз мы пришли к выводу за кадром, то, что это из-за того, что у финнов, скорее всего, начинается с 8 числа. Я Поэтому, праздную, да, да, они исключили все цифры до 8 Мы их искали долго, мы очень не понимали. Мы, нам казалось, что нас развели. Но нет, нас не да? развели, это только из ритуале нас Кстати, смотрите мое видео на канале, как нас выкинули из ритуале. Ну я Начать тогда со сладкого. Цифра 8. Ой, слушай, здесь какая-то. Она выглядит. классивая капелька. Здесь такая маленькая капелька. Посмотри, капелька. Ой, у меня жидкий центр. О. Она хрустит. Хочешь поговорить? Да. О, Офигенная! Она прям молочная, такая, прям растекается. Очень вкусная конфетка. Это у нас была конфетка с начинкой. Молочный крем со вкусом яблока и напицы. Просто Starbucks. Яблоко корица. Потрясающе. Давай. Он должен быть не хуже. Ну, надеюсь. Но тут прям большие такие ну, продукты. Он очень огромный. Он, очень он просто Гигантский. Он с твоей головы. <смех> да, он реально. Вот можно на задний фон поставить и снимать. Там Да, Всего? начинаю с цифры. Сиротная. Отлично. Цифра отлично. Что же О, мне достанется? Доктор, Ой. Это мицеллярка походу. И это. Да, ты абсолютно права. Мне досталась мицеллярная вода. Вне плохой упаковочки. То есть ну здесь да. явно вообще нормально. Да, тревел сайз, тревел сайз. Да, то есть не миниатюра. В принципе, клево. Главное, чтобы она стирала хорошо. Но я думаю, что она должна это Теперь ты отсюда, а я тащу из слабого. Поэтому сразу тащи номер два. Цифра два. Слушай, в нормальном календаре посмотри, насколько удобно все открывается. Кстати, на канале Лиса мы тоже распаковывали календарь. приходите смотрите, тогда поймете почему мы бомбили. Слушай, ну это какой-то крем. Гармония. Какой-то нордический ритуал. Это вообще это для Нет-нет-нет, это умывалка. Это пенка для А, серьезно да да думала, это какой такой крем. Нет, это пенка для И цифра девять какой маленький мини-кексик! Вот мини Это мини-кексик, будем шарить. Знаешь, как будто взяли тарталетку, засунули туда. О, очень вкусно пахнет. Вкусно? Mm. Это все вкуснее, чем там А что это? Это была конфета-крем-брюле в белом шоколаде Ребята, она еще нежнее Блин, кайф Дальше у нас цифра номер три. Вот она, маленькая цифра Ой, <плес> это, из... это, вот это точно крем Это ночная маска, ночной <плес> крем Посмотри, насколько хорошо выглядит Слушай, Слушай это дельные продукты пока да. что Это объективно пока что самый лучший адвент-календарь Из тех, которых мы с тобой вместе Слушай, это дорогой адвент-календарь да. дорогой Но я до этого делала распаковку на канале э, календаря из лекцитот и он стоил столько же. И в там просто... Говно. А здесь, ну, вот так, вот так должен выглядеть адвент календарь за такие деньги. Это прям очень хорошо. Нормально. И кремики, и это, я надеюсь, здесь еще и косметика будет, а не только всякие. очень надеюсь, очень надеюсь, что будет также косметика. А шоколадку сейчас открываю. а что ты? Окей. Ну, это самое. Нам нужна цифра с 10. Попробуй ее здесь найти, да? Вот она, она в самом верху. Ой, здесь какой-то вот такой маленький хлебушек. Или хлебушек. Это марципан, да? Нет, это не марципан, но это вкус. Это да? апельсиновый марципан. Это с цедрой? Да. М -м -м -м. Это, а, да, это апельсиновый марципан. Лиса прям угадала. Блин, мне эта конфета больше всех пока что понравилась. Мне кажется, она понравилась А мне это, она такая не сильно сладкая, но классная. Цифра 4. Что здесь, что здесь? Ой. Походу помада тебе досталась. О, Вау! Ну, цвет такой, а, какой-то розовый, что ли, цвет красный, базовый. Ну, в принципе, приятный цвет. Нормально. И пахнет ну, это дорогая косметика, Класс. и как бы, да, а вот они реально сделали по красоте, ребят, я в восторге, пока что это, наверное, самый приятный календарь из тех, что я пробовала, но не считаю календаря с косметками. Очень Знаете, приятно. какой номер? 11. 11. Итак, цифра 11, вот она. Ой, Ой извините, здесь что-то Выглядит как розочка. Сейчас затестируем. Мне кажется, она такая... Ой. А мне нравится. А мне вот это больше всех не понравилось. Что это было? Пряничная. Понятно. Она а, была, я, слышно, я -то не, не люблю пряники. Mm. Поэтому мне не понравилось. И сейчас я достаю цифру номер пять. Так Мы я достала крем. И я достала, сейчас скажу. Да, теперь я достала дневной крем. Если до этого достала ночной <laughs> крем, теперь дневной у меня есть целый комплект. Ну, Идеально. Вот. Так, ночью, внутричком стала такая бьюти-красотка. Цифра 12. Я ее где-то здесь сидела. вот она. О, это выглядит очень вкусно и похоже здесь на чинку. Здесь какой-то прям крестик. Вот. Блин. А, женщина тебе очень понравится. Да, береш кофе, полностью? что ли? Ешь полностью этот кофе. Это прям на тебя конфета. Цифра 6. Открываем. Ой, слушай, мне попалась какой-то гель для глаз. Это крем для глаз, да. Под, наверное, вот это вот. Да, да, да, да, да, да. Слушай, да. это тоже дельная тема. Очень. Особенно когда ты такая типа проснулась, мне нравится, что некоторые вещи прям в коробочке, как вот эта. Это прям no, очень прикольно. Знаете, Смотрите, как красивый, приятно выглядит. Он прям такой красивый. Да, no, он классный. Так, теперь я достаю конфеточку. Цифра По 13. Цифра 13. 13. Oh. Ага. Oh. Тут oh. целые две конфетки. Я предлагаю одну съесть, вторую дать. А тут еще смотри, какой бонус был. А, ah, подожди, да. Тут, тут карта лежит Икея. Чего? Новогодняя карта 500. Тут карта на 500 рублей. <соци coupling> вот у тебя карта на 500 рублей. 500 рублей. Чего? Ну и что, как? А, ну, вот это не очень. Ой, ну, это такая, Как будто масло туда засунули, да? Непонятно. Конфеты ванильная. А, ванильный нормально. Гадость. Ни о чем. Давай мое, нифига. Ого. Посмотрите на, на размер этого крема. Блин. Он огромный. 30 миллитров. Это крок 7 число. Крем для рук. Это очень круто. Я думаю, крем для рук это ну, надо воспользоваться. Давай. Давай. У ну, нас крем для рук. Увлажнись. Увлажнись. О, ну он приятный. Он такой не гибкий, он хорошо. Прям хороший крем. Да. Вот они молодцы. Вот это календарь, прям топ. И пахнет хорошо. Угу. Ну, кстати, запах достаточно мужественный. Нравится. Он такой свежий, нет, он хороший, но он мужественный Он как будто такой, знаешь, какой-то с морской соли может быть? Да, -то да, того? да, какой-то такой да, свежий Так, следующая цифра у нас получается 14, попробую ее здесь найти Я уже умираю, кстати Какая-то странная штука Да, она, видимо, с орешками, похожа на червяк мне нравится. Мне, мне нравится. Очень. Для yeah. меня она сладковато. мне а мне прям хорошо. Этот червь называется у нас хрустящая ириска. Ну, люблю ириска. Номер 8 для вас. 8 тоже что-то большое. Uh -huh. Но не такой большой, как, конечно, у тебя. Какой-то открытый. Консилер. Это консилер. Да ладно. Это консилер. Давай посмотрим цвет. Конечно. Подойдет нам или нет. Слушайте, ну консилер это. Я первый раз вижу, что кто-то клал консилер. Но он чуть-чуть темнее, наверное. На он темный или он подсмешивается? Ну, хотя вроде бы подсмешивается. Он смешивается. Это такой, который подстраивается. Видишь, он был темный сначала он, он Блин, офигенно Они Слушай, красавчики ребят, вы красавчики Первый раз вижу консилер вот в таких штуках Первый раз вообще за все это время Кондитка номер что у нас там? 15 Что же здесь будет? Ой, какая-то красивая Она в форме в бриллиантика да. Я, я по, поверю твоему вкусу, да. Фу. Я просто скажу, с чем была эта конфета. А была конфета с молочным кремом со вкусом смородины. Прям фу. А, я сейчас на Цифра давай. 9. Гель-маска опять <свист> у меня. О, ну это, кстати, нормально. У меня теперь маска есть. Гелевая. Потрясающе, чего маска лишь не бывает. Ну да. Цифра из души. Это да, прям это хорошо. А у меня цифра, получается, дальше идет какая? 16 после 15, правильно? Да. Тут лежит у нас капелька стола. Опять капелька. Но я думаю, что капелька, в принципе... Давайте найдем. Молочный крем со вкусом термису. Хочешь попробовать термису? Не, не хочу. А я, я попробую. Умол. Я попробую термису. Вот такая вот конфетка. Не очень, да? Или просто мы уже объели нам уже все не Есть так. немного кофейный привкус, mm -hmm. но не как у той. То есть, в принципе, тебе тоже вот это понравилось. Какая мне а? цифра? Тебе достается цифра 10. 10. Найди ее здесь теперь. Вот, вот она. Цифра Давай. 10. Ой, Ой что, что это, это такое? А, лосьон. лосьон. лосьон. Чтоб пахнуть? Мне, он какой-то Мне кажется, это просто увлажняющий какой-то лосьон. Нет, это, короче, после умывания, до того, как наносишь крем, наносишь эту штуку. Это с витамином С. А -а -а. Оно, типа, знаешь, отбеливает и убирает всякие пигментные пятна. То есть О, ты после прикольно. умывания вот эту штуку наносишь, она очень полезная. Реально, красавчики, очень нет Вообще слов. очень постарались, прям. Очень дельные продукты. И они не повторяются. Да, так, да. Считаем, пока что да. Нет, ни одного повтора. Ни разу. Номер 17, ну, как бы мой любимый Ну, давай, привет, давай, где давай, она? давай, вот. давай. Она выглядит приятно. Нет, это С чем? Mm. Это фигня была. Yeah. Да, это была нуга, два слоя. Все. Сахар, какао, масло. Ой, звучит не очень. Нет, есть не Я очень. Я поэтому тебе поверю. А, получается, у тебя цифра 11 Вот она, цифра 11 Ой. Ой, Ой что, что это? это полотенце? Прикинь, которое... это Прикинь, ты полотенце, которое кладешь. Вот это. Оно... что? Мне кажется, это полотенце. Лиз. Я не понимаю. Это маска. Есть, короче, такие маски в таблетках. Ты заливаешь водой, да. И она реально как маска, вот эта, вот как тканевая. Прикол. Да, ты ее заливаешь водой, она уже пропитана специальной штукой. Ты вот так вот заливаешь. Получать маска. Hello. Это прикольно. Я первый раз такой вижу. Это странная хрень, но это, блин, прикольно. Офигеть. Ну а я тем временем yeah. достаю цифру какую: 18 yeah. выходит. Yeah. Какая-то ракушка. Арбуш нажать вкусный, нет? Хрень? Мне кажется, она просто уже сладким, поэтому нам уже плохо, и мы не воспринимаем, нет? Ну, пойдет. Она тоже какая-то цитрусовая. Это какой-то конь. М -м -м. Вот она, ракушка. Молочный крем со вкусом апельсина. Но мне, в принципе, нормально, Она не супер сладкая. Так, цифра 12 на этом календаре. Ищите. И вот она, я ее вижу. Быстро. Ой, Ой это, короче, серу наверное, наверное, эмульсий. Типа это серум. Того. Это очень круто. Вот смотри, теперь я тебя научишь. Сначала ты умываешься, потом наносишь ту оранжевую штуку, а потом после того, как она впитается, наносишь вот эту штуку, а потом крем и этот у тебя прям многоступенчатый классный уход получается. Сложно, сложно, но прикольно. Очень круто. И петочка, она табулькает. Цифра 19, да? Да? Похоже на палочку Трикс. Хоть бы Твикс. Нет. Давно? Это марципан. Не, нормально. Марципан норм. Ну, но, типа. Просто норм. я думала, что это будет палочка Твикс. Можешь лечь назад. Номер 13. Ой, это тоже какая-то. Это гидрофильное масло. Это тоже удобная, класная. Это самая любимая косметическая вещь. Я так обожаю гидрофильное масло. Ой, смотри, вот это какая-то страшная хрень. Обычная, такая хрень. Это очень вкусно. Скорее сказать. Андресовая штука, я просто такие люблю. Нет, фигня. У тебя штука. А, не, не буду. Не, не, не. Ой, мне больше всего понравилось. Боже мой, ты с сундуком. А вот на белом. миндальная стружка это. она вкусная. Это самая вкусная конфета. 14. Что-то большое. Милинг маска. Пилинг -маска. О, пилинг -маска. Пилинг, блин, пилинг это очень круто. 21. 21. О, он течет. Ой, я такие очень не люблю. Очень. Старческие, люблю. да? Ага. Ой, фу. Не ешьте, ребята. Вот 21, если будете покупать. А что это 21? Дай-ка хоть посмотреть. 21 это шоколад с лесными ягодами. Ой. Марлик? Непонятно. Двое раскроем. Тебе дали марги? По-моему, это полотенце. Это колосенчико. Одноразово? Да нет, это обычное маленькое полотенце для лица. Это тупо полотенце для лица, ребят. Вы вообще все предусмотрели? Такого я еще не видела. Это очень странно, но это же, ну это же круто. Это просто тупо полотенце для лица. Которое, кстати, без безворсовое и не будет оставлять тебе типа, на лице вот эти вот фигни все. Это же прикольно. Но необычно. Ни разу не видела нигде полотенце. <сосы> Давай, 22 лежит какая-то вот такая конфета. <сосы> а, ее вкус. А это марципан? Да, марципан. 23. Раз Лисе тогда плохо, я сейчас быстро открою. Алиса <сосы> Лиса в пер передышке. 23. Ой, это какая-то, смотри, какая красивая конфетка. Ой, да, она красивая, но я попробую. Вот <сосы> это <сосы> Я попробую, Давай, ладно, а я тебе пока скажу, что это за конфетка. Блин, Клюква давно. и шоколадный да, крем. Она меня забавитила, ну зачем? Эй, нет, о -о -о -о. Я такой даже есть не буду. Блин. Блин. Похоже, они Литуаль положили в белый шоколад. Может быть, вот откуда Литуаль. Литуаль в белый шоколад. 24 смотри, тут какая-то пирамида Хеопса. Внутри фундук. Нам пришел третий, потому что мы не можем. Давай. Ахуй всем Давай, 25 вставай. О, он пришел. Видел, что он достал? Она похожа на пикник. Говнюк. Вкусно? Офигенно. Блин, давит. 26. Ой. Эта бэкс-криминар мне не понравится. Я не люблю белый шоколад. Ой, он кофейный. Он очень кофейный. Конфета крем-капучино. Очень крутое. Ну, я кофе не люблю. 27. Вот это мне понравится, потому что это молочный шоколад. Нет. Подарок с корицей. Я не люблю корицей. Ешь, ешь, ешь, ешь. Кидай обратно. Он вкусный. Вот эта белая штучка внутри очень вкусная. Подарок с корицей называется. 28. Специально тебе сердечко. <связь> Точно. Это 100% процентов молочный шоколад. Карамельное сердце. О, это, <связь> это. Да ты прикинь пришел. Просто такое вкусное. <связь> там карамель вытечет, <связь> посмотрим. Не, я, куже, не куже, ты меня куже, я Это, это самая вкусная жесть. 29, Давид. Мне нравится у тебя сниматься. Это миндальная нуга. Mm, ешь, нуга. ешь, ешь. Этот ешь, человек ешь, ешь. жрет только сладкое, поэтому нормально должно быть. Mm, Говно, не да? в моем вкусе, да, можно да, да. Ой, Давид, Лиси Ой. в прошлый раз такая очень понравилась. Выглядит она вот вкусы. так. Ну, я говорю, Лисе в прошлый раз очень понравилась. А у нас не вкусы совершенно. Ну, Ди, очень понравилось. Ну, кушай тогда. Мы тебе верим. Я верю, что. карамелька только ванилька плавает внутри. А последняя собака. 31 самый большой главный подарок. Посмотри. Это походу палки Твикс. Это Твикс. Что я что даже это? с тобой съем одну. Давай. А если я буду ворцы будет сейчас счастлив, Денис. И тогда это будет просто комбо. Да. Ну такое. Но. Пойдет. Я бы выбрал бы Твикс. Ну Твикс, да. да. Ну. Неплохой календарь. Нормальный. Спасибо, спасибо, что пригласили. Да, спасибо. Спасибо. Всем, всем пока. Уф, да. что ж теперь мы с тобой должны закончить вот этот календарь? Да, Уф. давай. Что сейчас там? ты тащишь? Я тащу, как ты какой тащишь. И сбудем. вот ты тащишь. 16. Все, тащи 16. Опять крем. Вот волосин. А для тела. Ну, неплохо. Типа для тела в Африке, для тела. 18? Да, намазался и пошел. Краб для тела. Ну, чуть-чуть начало да. плюс-минус все для тела быть. Да, ну, неинтересно. Хочется, чтобы дальше было. Давай, открывай 18. 18. А, а Новая бипетка. Да, походу, начало все повторяться. Это... А, это Global Essence. А, короче, это чтобы кожа у тебя сияла перед макияжем. То есть ты а, штуку. Типа, как да да, да, да, да, да. И она делает сияние. Ладно. еще 19, да? Блин, и опять крем. Ну, но... немножко начались повторы, конечно. Просто дневной ночной крем. Хочется, больше декоративки. Было. Да. Да. Дайте больше декоративки. Не хватает. 20. 20. Снова крем. Мне почему-то кажется, что теперь у нас будут здесь только крема. 21. Можно 21. Опа. Опа. Опа. А вот и все то, что мы так хотели. И это... Это I воск. Это... Не-не-не-не-не. Это возле yeah. для бровей. Короче, ребята, это возле yeah. для бровей. Давай я, ну, Давай я попробую. Воск для бровей, коричневый, ну, вот нормально. типа как тушь для бровей. Yeah. Да. Отлично. Но и это объем хороший. И цвет хороший. Да. И Слушай. объем реально не как в этом в ритуале. Кричу. Так, что, что дальше? Да прикинь, давай попробуем. Охренеть, давай. Насколько я помню, у Lumien они, в общем-то, знамениты тем, что они делают как раз-таки средства, которые максимально подстраиваются под кожу. Видишь? Вау! Охренеть. У меня просто был какой-то тональный крем от Lumien, и он прям, он в банке темный, но на тебе он идеальный. Я не знаю, как работает, но это, блин, потрясающе. пахнет, ну, типа, нормально. Ну, приятно пахнет. Двадцать три. маска. маска. Ладно, вот тебе хорошо. Двадцать четыре, потому что длинная. Скорее всего, это тушь. какие-то тени тени. Тени? Да. А как так-то? Это, видимо, кремовые тени будут. Ой, выглядит, выглядит очень достойно. Очень красиво. Очень круто выглядит. Вау. Вау ну цвет... цвет дурацкий. Цвет дурацкий, но подача я. прикольная. Очень хороший. Ну, такой, знаете, темный металлик какой-то. хоть ну, взрослые женщины нормально. Ну, Они да. любят такие оттенки. Вот, но мы ну, не взрослая женщина. Да. Мы пока еще молодая женщина. А все, ребята, А все. А все, а все раньше, это было раньше было всего. А что, самый крутой лук типа, был? Ну, стиль? видимо, да, стиль. Что за развод? Но я не считаю, что это mm -hmm. самый крутой Ну, слушай, был. мне больше всего понравился тональник и консилер. А ты что выделишь? Ну, блин, блин, честно, мне просто понравился. понравилось, ну, ну, это, это, это, мой это стиль. твой стиль, да, да. Ну, вот, ты себе забирай <laughs> салфетку, а я себе заберу все остальное. <laughs> да, Славно, Итак, да, да придумал. В общем, ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, на канал Улиса. ссылочка в описании. Смотрите наши другие ролики. Скоро будут еще распаковки адвент-календарей. Увидимся! Пока! пока!